Прежде всего мне как директору производства важно обеспечить регулярность, поэтому суточный план полетов, исполнение технологического графика обслуживания воздушных судов и контроль за своевременностью проведения операций каждым из подразделений, участвующим в процессе обслуживания воздушного судна, естественно, с внедрением автоматизированной системы КОБРА стал более удобен, понятен и прежде всего доступен мне как руководителю. Я активно пользуюсь рабочим столом руководителя. Это один из модулей Рифт-Пулково, на котором видно все, что было вчера, что происходит сегодня и какие планы на завтра. Более того, мы внедрили систему и в наши филиалы, аэропорты, которые действуют в других регионах, и рабочий стол руководителя позволяет видеть в режиме онлайн, что происходит и в этих аэропортах.